Давайте посмотрим, сколько же стоит разработка сайта рекламных кампаний, если вы это заказываете на стороне, то есть вы обращаетесь к подрядчикам. Сайт. В среднем создание одного сайта, мы сейчас будем говорить в разрезе одного, но по факту, если мы говорим про масштабирование, то есть нам не нужно 30, 50 заявок, 100 заявок, 200 заявок, вам нужно будет создавать 2-3 сайта по разным аудиториям. Мы это более подробно разбираем на курсе, но... Один сайт нужен, ну, как правило, обеспечить одного риэлтора, да. Но если вам нужно масштабироваться, если вам нужно больше заявок или продаете первичку, вторичку там и землю, вам нужно три сайта. Но это, ну, чтобы было понимание. Давайте на одном просмотрим, чтобы было понятно. Минимум 30 тысяч рублей, примерно такого же формата сайта, который мы делаем на курсе, вам обойдется. Все, что дешевле, под большим вопросом, подозреваем, что это будет эффективно работать. Вы должны это понимать. Плюс 5 тысяч рублей за поддержку ежемесячно. Потому что бесплатно ваш сайт никто не будет поддерживать. Поддержка это, чтобы он работал, чтобы он был всегда доступен, чтобы он не падал, чтобы там все время падали заявки, они там никуда не проваливались, не было никаких перебоев и так далее. Это вот называется техническая поддержка. Дальше, настройка аналитики. Для того, чтобы видеть, в каких источников рекламы вам приходят заявки, эффективно-неэффективно, с каких объявлений, какие картинки. Для этого настраивается аналитика и отслеживание конверсии на сайте. Для того, чтобы вы могли ковыряться в, ну вот это единственная работа, которую вам придется делать по вашей рекламе, смотреть, как еще улучшить, что еще улучшить, откуда хорошие клиенты идут, откуда плохие клиенты идут, и это дело все оптимизировать. А для этого нужна аналитика, она обходится, ну то, то есть в базовом виде, она не такая уж и сложная с точки зрения настройки, поэтому от 5000 рублей ни на разово она обойдется, сами сервисы бесплатные. Дальше, сама реклама. На один сайт, как минимум, один источник рекламы вам нужно сделать. На самом деле источников около 10 можно на один сайт направить. Давайте возьмем минимальный. Один источник рекламы, один сайт. От 30 тысяч рублей единоразово за настройку рекламной кампании, допустим, контекстной рекламной кампании, да, и от 10 тысяч рублей за поддержку ежемесячно, потому что вашей компании бесплатно поддерживать никто не будет. Вы должны это понимать. Дальше, то, чего мы пока еще не касались crm система в среднем настройка CRM-системы под агентство недвижимости от 20 тысяч рублей единоразово, и все, в принципе, если вы там глобально ничего менять не собираетесь, ее особо поддерживать не нужно, это все в рамках бесплатной техподдержки от поставщика самой CRM-системы. Итого, за год, Расходов, если вы сделали всего лишь один сайт, на него аналитику и одну рекламную кампанию, а их может быть 2 и 3, да, вы тратите за год 265 тысяч рублей ваших расходов. Если вы берете два сайта, две рекламные кампании хотя бы, да, по одной на сайт, умножаете практически вдвое, кроме crm системы. То есть, ну, 20 тысяч извлеките, умножаете вдвое. То есть, там уже около 500 тысяч рублей. Но, друзья, если вы заходите на курс реалтор профессии бизнес, все вот это вы получаете как готовое решение бесплатно. То есть, прямо на курсе вы создаете сайт, и самое главное, получаете способность создавать бесконечное количество сайтов, 2, 3, 5, неважно, под разные ниши, под разные сегменты. Почему это нужно делать, мы разбираем на сайте, но в этом есть большая ну, доля разумности и эффективности. То есть, сайты... Не один большой сайт, а много маленьких сайтов, эффективнее работает, чем один большой. Настраиваем аналитику. Сами. Настраиваем рекламу. Сами. Настраиваем crm систему. Сами. Это все бесплатно. Это все входит вот эти пакеты. 64 тысячи рублей. Тариф минимальный. 79 тысяч рублей. Тариф обратная связь. И 270 тысяч рублей. Тариф RIP. Друзья, кто понимает, что это мега выгодное предложение? Вот от этих расходов отказаться, зайди на курс и помимо всего обучения, да, которое мы здесь расписывали, получить техническое решение на минимум 265 тысяч рублей за год, минимум.